Всем привет. привет! Мы идем снова кататься на электромобилях. На этот раз у нас будет белый автомобиль. Да! Полицейский! Полицейский автомобиль! Поехали, Дима! Филипп. О, что тебе даже рация есть, да? Поехали! Филипп. Дима, поехали с мигалками! Ты вперед совпады! Давай по рации поговорим с надо нажимать надо нажимайте говорить а вот кнопочка вот <свист> давай поехали Товарищ полицейский, куда вы рулите? Смотрите, Нам надо какая у вас полигант. крутая машина. Как резко тормозит. Давай музыку включим Куда едешь-то? Ну все, Дима, накатался, молодец. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь в на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.